В ночном автобусе Пномпень пайпет Из экзотичных стран и путешествий дальних На родину не раз я пролагал маршрут. Видал боебыков, встречал коней педальных, Но случай никогда со мной так не был крут. Автобус спальных мест. Вагон полукандальный, Куда в одну постель с мужчинами кладут И юношей немых, и бабушек скандальных, И девушек в цвету, Не спящих ночью тут. Их будда бережет от посягательств сальных. Но резок поворот, Скрипят болты, Поют В креплениях своих совсем не музыкальных. И снова поворот, И тряски сто минут. Пномпень-пайпед, пномпень-пайпед, Автобус полок спальных. Где по периметру два этажа кают И слышен громкий храб Жильцов полуподвальных Под пляскою мансарт, Избивающих батут. Так можно ехать ночь. В пустых исповедальнях Европы Никого к себе давно не ждут. Но стоит вспомнить, как В пучинах изначальных Пред богом человек Раздет был и разут. Пнампень поэт Пепет, нам пень, пет. Автобус к шконок спальных, Билет в один конец, обратный не дают. О, сколько не сбылось историй обручальных О юношах в пылу, нашедших счастье тут! Кто знает, есть ли прок от умных книг в читальнях И жизни мудрецов, чье слово долгий труд? Век так и не ушел, от писанин наскальных и между двух имен втыкает свой салют. И оттого не пуст вагон полукандальный, В который парами положат и везут и пьяниц молодых, и мужиков брутальных, и стариков в тоске, обредших свой приют.